Как собрать кондитерскую витрину КС-95 «Касабланка» Открепите верхнюю панель упаковки Открепите боковые панели упаковки Открепите переднюю и заднюю панели упаковки Внимание! Сзади витрины находятся фронтальные и боковые стекла Внимание! На выкладке витрины находятся створки. Снимите поддоны выкладки. Внимание! Внутри витрины находятся комплектующие, светильники, стойки, полки, метизы. Установите поддоны выкладки, предварительно сняв защитную пленку. Открутите болты М12. Крутите регулируемые опоры М12. Снимите витрину с поддона и выровните при помощи регулируемых опор. Снимите бампер и переднюю декоративную панель. Установите стойки при помощи саморезов, две штуки на стойку. Притяните стойки к боковым панелям с помощью саморезов, три штуки на стойку. Установите бампер и переднюю декоративную панель. Прикрепите кронштейный полок к стойкам при помощи винтов комби М16, предварительно сняв защитную пленку. Внимание! Прикрутите к верхним кронштейнам самореза, не затягивая их до конца. Установите светильник. Затяните саморезы до конца на светильниках. Вставьте коннектор в светильник. Установите защитные кожухи для проводов на стойке. Установите боковые стекла при помощи втулок и винтов комби. Установите полки при помощи втулок и винтов комби. Внимание! Не затягивайте винты комби до конца. Установите защитные кожухи для проводов на кронштейны полок под стеклом. Затяните до конца винты комби на полках. Установите фронтальное стекло при помощи втулок и винтов комби. Установите верхнее стекло. Установите створки, предварительно сняв защитную пленку. Кондитерская витрина КС-95 готова к эксплуатации.